ただーん Братишка Scratch продолжает играть в скраб-механика. Да, друзья, продолжаем выживать на нашей неизвестной планете и ее исследовать. В процессе строим какие-нибудь крутяцкие автомобили, которые помогают нам выживать в этом неизведанном и безумном э, мире. Ну а перед началом видосика маленькая просьбочка. Поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Взамен за твои лайки буду радовать тебя все новыми крутыми видосами по самым разным видео видеоиграм. Ну а мы приступаем. Так, ну что ж, вчера у нас а, серия закончилась достаточно печально, потому что мой вот этот автомобиль для путешествий и добычи был а, быстренько разрушен наглым роботом, да, который просто располовинил нам его пополам. Но я быстренько все собрал, естественно, скрафтил еще одно сиденье и быстренько своим новым инструментом, вот этим вот сварочным аппаратом, да, вот этим вот замечательным инструментом я его обратно восстановил и теперь у меня он снова как а, новенький Начал делать вот такой вот автомобильчик Да, сегодня я его сделал Это первый концепт, его вариант Скорее всего я буду в процессе дорабатывать а, Что мы имеем, ребятки? А, Сиденья, 4 колеса на трубках И амортизаторы Наконец-таки я, ребят, поставил Кто-то из вас в комментариях а, просил И я это сделал Я сделал автомобильчик на амортизаторах Естественно, давайте мы его сейчас затестируем Я несколько а, топлива сюда поместил Точнее по максимуму укомплектовал И давайте посмотрим Тяга у нас, я насколько знаю, практически стоит максимальная Да, вот у нас по, под самый потолочек мы поставили Я не знаю почему, но вот этот контейнер, скорее всего, очень тяжелый И поэтому наш автомобиль даже с новым газовым двигателем разгоняется как-то слабовато Ну что ж, давайте заберемся в сиденье и посмотрим, как это все у нас выглядит со стороны Так, ну что ж, вот у нас на максимальных настройках все, все стоит, все поставлено И у нас как бы он едет, но очень-очень медленно Давайте сейчас небольшой круг. Кружочек я дам, ребятки, вокруг этого нашего гаража и проверим, как он катается. Так, давайте сразу же по отвесочку проверим, да, как она может заезжать или же нет, вот на такие вот выступы. Раз... Нет, а давайте с этой стороны сейчас подъедем. Так, осторожней, главное не сломать нам текущее транспортное средство Раз, вот так вот заезжаем И у нас подвесочка отрабатывает Кстати, единственный плюс у этого движка Пока что то, что он развивает большую скорость Нежели тот наш Обычный двигатель Да, вот так вот, кстати, у нас в поворотах немножечко кренит Мы можем, кстати, навернуться Но у нас амортизаторы Отрабатывает вроде бы как а, Нужно, ну и давайте, ой-ой-ой-ой-ой Да, я говорю, это у нас, ребятки, первый концепт И у нас в поворотах может очень сильно заносить. Этот автомобильчик я буду использовать для сбора ближайших ко мне ресурсов. То есть, например, вот этот вот лесочек, когда я буду пилить. Кстати, ребятки, в процессе я нашел еще каменную глыбу и еще ничего себе сколько здесь их находится. Да. А это значит, что в ближайшее время... О, еще мы в ближайшее время сюда приедем и будем с помощью нашего... нашей машинки для добычи это все дело разрабатывать, добывать и отвозить. Да, этим... на Этой, на, на этом авто... Ох ты, здоровенько. Ты что-то здесь забыл, я не понял. Давай мы на тебя наедем конкретным образом. Да, то вы вообще обнаглели тут мои транспортные средства наломаете. Теперь я на вас немножечко отыграюсь. Ох, там еще, смотрите, один в кустах. Блин, зря я катаюсь на этой машинке, потому что... Давайте наваляем этому типу, потому что они очень-очень наглые и агрессивные. Они могут поломать а, наше транспортное средство, но, скорее всего, вот это вот они а, сломать не смогут, потому что трубки у нас очень прочные. Их вряд ли они смогут Поломать Да, по поводу газового двигателя, который я поставил Ребятки, очень большой минус в том Что он слишком прожорливый И на вот на этих настройках, да, на которых я сейчас поставил Он ест топливо гораздо больше Чем вот этот вот наш экономический Экологический маленький движок А едет, я бы не сказал, что сильно быстрее Давайте посмотрим, сколько мы потратили топлива Мы всего лишь сделали, ребят, небольшой кружочек И давайте глянем вот сюда Вот так 7 уже осталось, мы 3 уже канистры сожгли, просто сделали небольшой кружочек, поэтому эту махину я буду использовать исключительно а, в целях, сгонял куда-нибудь, забрал ресурсы и привез их обратно на базу. Пока что, ребятки, это на этом, собственно, как говорится, а, все. Ну и в дело вступает наш вот этот вот основной рабочий автомобильчик Наш экономный а, друг Мы на нем скорее всего сейчас и поедем Ну что ж, целью сегодняшнего нашего видео будет фарм ресурсов Я постараюсь сделать какого-нибудь еще робота а, Из каких-нибудь других ресурсов Давайте сюда заглянем и посмотрим Сегодня мы попробуем сделать а, бота Кока То есть бота Повара а, Для него нам нужно 50 а, улучшенных блоков И конечно же хотелось бы вот этот вот шкафчик тоже сделать но на него нужно 50 вообще Высокого качества блоков а Пока что, наверное, попробуем сделать а, Кока. А для этого что нам Понадобится, друзья? Для этого нам Понадобится а, а, разрушать Вот те вот самые горные породы Про которые я вам Говорил. А Ну что ж, давайте Проапгрейдим наше транспортное Средство для добычи горных пород а, Нам потребуется поставить Двигатель. Да, я специально его снимаю И каждый раз ставлю, потому что ну, с движком у нас транспортное средство Потяжелее, а без него оно как-то Полегче, да, просто сюда мы его устанавливаем Заряжаем бензинчиком По максимуму, и давайте Вот сюда, спереди, выведем Для бура Специальную штукенцию, так что у нас Для бура необходимо, это вот такая вот Изогнутая труба, и вот такой вот Тоже будет достаточно, ну и сам бур, собственно говоря Так, давайте проапгрейдим сейчас, да Поставим сюда бур так, давайте сначала поднимем его на нашем, значит, подъемнике. Так, отличненько. И давайте поставим сюда а, бур. Так, как я бур уже выводил? По-моему, снизу сначала, да, идет раз. А потом а вот эта вот деталь идет а, два. То, то есть тут на бур много нам не нужно. И идет третья деталь. Так, подшипник у меня с собой всегда имеется. Так, давайте поставим подшипник. Так, сюда устанавливаем подшипник и на него уже саму вот эту коронку буровую, да, она так называется, вроде правильно. Буровую коронку мы поставили, а, вроде бы до земли она не достает, как нужно а, встала. Транспортное средство наше не переворачивается вперед, а это, ребятки, хорошо. Ну и подключаем, конечно же, этот движок а, вот сюда вот. А, вращение, наверное, сделаем по часовой стрелочке и еще мы соединяем этот движок с нашей кабиной. Так, секундочку, не понял я. Почему? А почему, А, с кнопочкой, да, с кнопочкой мы соединяем. Все, отлично. И теперь как нужно. То есть нажимаем на однерочку и пошла жара. Наш бур работает. Ну что ж, ребят, выдвигаемся на добычу полезных ископаемых. Нам необходимо нафармить еще немножко, немножко блоков, да, для того, чтобы создать высшего качества блоки. И сегодня я постараюсь сделать бота-повара, который нам будет помогать в процессе готовить пищу. Да-да-да, пищу... Пищу мы пока, ребят, получаем Только лишь с их растений Но иногда собираем небольшие Как бы кусочки какой-нибудь говядины Да, которые нужно перерабатывать Так, ну что ж, вот эти, кстати Вот эти, кстати, блоки, да, расположены Очень хорошо, ни на каких выступах Сюда очень легко можно подъехать Так, запускаем наш бур и пошли вгрызаться Друзья, в породу, так, так, так Подъезжаем, подъезжаем Ой-ой-ой, нельзя подпускать этих типов Ни в коем случае, они могут Разломать, иди сюда, мелкий ты паразит, а мелких этих паразитов надо держать на расстоянии. Иначе они мне тут реально все попортят. Они несколько раз уже приходили и портили мою машинку. Так, подъезжаем, друзья, и продолжаем разработочку. Так, это все у нас на земле, и это все можно с помощью этой штукенции тоже перерабатывать. Так, так, так. Ну, это мы потом можем молоточком разработать, да. Это не как с нашей циркулярной пилой, она как-то попроще с этими штуками справляется. А здесь, как видите, достаточно приходится нехило извращаться. Нас постоянно относит... Да, коронка у нас как бы она вроде вгрызается, но нас постоянно куда-то относит. Видите, под действием инерции мы куда-то вечно уходим. Да, вроде бы подгрызаем, но постоянно уходим. Так, ладно, один разработали, второй кусок большой. Отличненько, пока он падает, можно его догрызть по максимуму. Есть такое дело. Так, ну что ж, давайте, ребят, это сейчас ее быстренько разработаю, и мы с вами продолжим дальше. Ой, ой ой ой ой опять этот друган пришел, а? Опять этот друган пришел, который постоянно нам все портит. Отлично, расхреначили вот так. Бур, главное, не забыли, забыли выключить. Бур надо выключать, он жрет горючку. Так, ну хорошо, ресурсы подходят, ребятки, к нам сами собой. Давайте мы вот здесь сбоку, наверное, усилим, чтобы удара сильного не было по нашей кабинки я надеюсь нас это спасет так раз деталь так ну и продолжаем вгрызаться в каменную породу друзья поехали Humanity. Мы, конечно же, все хорошо делаем, но мы забыли про чувство голода. Офигеть просто. Так, кукурузы нам не удастся поесть. Нам необходимо быстро бежать к своей базе. Иначе бы помрем с голодухи. Как так-то, а? Об этом-то я не, бесп... не побеспокоился. Хотя надо, ребятки, тут следить за показателями голода и показателями э, еды. То есть у меня сейчас голодуха. Ох, а у меня на базе еще какой-то робот, смотрю, трется. Вы откуда здесь беретесь? Черт побери. Я, наверное, не дотяну. Мне бы хотя бы молочка какого-нибудь попить. А у меня вот там в шкафчике имеется. Наверное, я э, успею туда попасть. Давай, давай, давай, давай, быстренько. Берем молоко и пьем. Быстренько пьем молочко. Ой -ой, ой ой ой ой да что ж ты будешь делать-то, друзья, а? Откис я благодаря тому, что я не вовремя а, поел, а надо есть, ребятки, всегда а, вовремя, иначе нас будут постигать вот такие вот неудачки. Ну что ж, ладненько, выдвигаемся тогда. Я надеюсь, тот робот нам сейчас ничего такого не сделал, но хотя мы его сейчас завалим. Так, ты что здесь забыл? Ты что здесь забыл на моей базе, а? Тут тебе не место, понимаешь ты, железяка, не попадешь, не попадешь, отлично, ресурсы, я еще раз повторяюсь, идут к нам всегда а, сами. Как видите, ребятки, да, мы не соблюдали, а, не следили вовремя за показателями и в итоге из-за нашей, опять-таки, ошибки мы... Откисло. Так, ну ничего страшного. Давайте сейчас попьем молочка как следует. Да, восполним нашу жажду. Еще можно, наверное, съесть какой-нибудь морковочки. Так, а у меня вообще есть морковка или нет? У меня, кстати, я смотрю, что ресурсы уже заканчиваются. В частности, это по еде. Поэтому мне очень важно сейчас сделать робота-повара, робота который мне будет хотя бы часть этих ресурсов воспалнять. Так, ну что ж, быстренько давайте отсортируем наш инвентарь. И можно... Выдвигаться а, дальше. Как вы видели, я не завершил. Так, это мы сюда положим, пускай перерабатывает бот. А я еще не закончил, да, то есть добычу. Но я очень много. Кстати, надо, можно сразу ехать вот на этом мобильчике, раз уж я сюда пришел, и ехать забирать все ресурсы. Заодно испытаем нашу машинку в действии. Давайте сразу же ее развернем, чтобы лишний раз бензин не тратить на лишние развороты. Так. Кто там гоняет моих коров? Вас что здесь так много-то расплодилось? Я не понимаю, вы, упыри. Я этих роботов называю упыри, потому что они реально похожи на упыри. Ребят, кто считает так же, ставьте, пожалуйста, лайкосик и оставляйте свой коммент. Ни хрена себе, как далеко части иногда отлетают. Смотрите, за километр куда-то улетела. Мне теперь тащиться, что ли, за ней? Да, ну ничего страшного, сейчас затащим. Да, ребятки, постоянно на нас сейчас осуществляются атаки, постоянно вокруг наших, вот этих вот, нашего гаража бегают эти странные страны боты. Они у меня всех коров уже разогнали. Смотрите, ни одной коровы в округе нет. Все коровы теперь а, где-то по кустам шастают из-за того, что у меня их просто-напросто разогнали. Так, ну что ж, а, берем наш новый мобиль и пытаемся теперь доехать и собрать ресурсы на нашей с вами делянте, на которой мы сейчас так и назовем, на которой мы сейчас только что работали. Ну что ж, заводись и поехали, ребят. Да, пришло время испытать эту штуку а, в действии. Ну, это у нас подборщик ресурсов, о котором я давно мечтал, который я давно хотел... Он будет нам помогать собирать а, добытые и разработанные нами ресурсы. Так, где наша деляночка? Вот тут мы много чего добыли. И надо сейчас... Ох, как здесь много, ребят, всего. Я, правда, еще не все разработал, но сейчас будем подбирать все, что есть. И вот так вот наш автомобильчик работает. Мы просто подъезжаем, просто проезжаем вот по этим вот балочкам, да. Просто вот под ними, смотрите, прокатываемся. И у нас наш подборщик подбирает абсолютно все, что попадется а, под а, днище под его днище. Смотрите, вот мы раз проехали, у нас уже практически полна коробочка. Так, сейчас еще вот здесь вот проедем. Да, специально я его на больших колесах сделал, чтобы он у нас смог преодолевать вот эти все а, неровности. Я смотрю, он с этим вроде бы как справляется Так, секундочку, здесь еще проедем, загрузимся Не полностью я его загрузил Хотелось бы, конечно же, полную коробочку нагрузить Отлично, еще одна деталька Загружаемся и поехали на базу Все, загрузились и отвозим, ребятки, вот таким образом на базу Да, моя идея с перевозчиком работает И сейчас мы попробуем припарковаться Ой-ой-ой-ой, к... осторожно Вот только единственный минус этого транспортного средства Нас немножечко кренит в сторону. Так, это пень на пень я наскочил. Ах, надо пеньки, кстати, убирать, потому что даже это мое транспортное средство на них застревает. Так, ну что ж, поехали, ребятки. Сейчас к переработчику подъедем и как-то надо, наверное, будет максимально близко, что ли, к нему подъехать, чтобы у нас ресурсы из этого ящика забирались. Так, секундочку... Я думаю, что, знаете, что надо сейчас сделать? Надо нам переставить вот эту зону, или немножечко ее перебрать, секундочку. Сейчас мы вот эту вот зону переработки немножко проапгрейдим. Так, ящичек мы этот уберем. Мы знаете, как сделаем? То есть мы знаем, что у нас сбоку принимает, а это значит, что мы его поставим сейчас вот так вот. Максимально близко вот сюда, максимально близко к задней стеночке, так... Так, он тут нормально себя чувствует или нет? Как-то нет, мне кажется, мы тут ящик не сможем поставить. Тогда давайте немножечко поближе на себя. Вот так вот, например, да. Так, приемная сторона здесь. Отличненько. И давайте теперь попробуем сюда также поставим а, этот ящичек. Так, бочком, бочком. Так, раз, раз, раз. Попробуем повернем его, как он стоял в прошлый раз. Так, где же у нас сторона? Так, наверное, надо... Так, давайте попробуем. Нет, вроде бы он так точно не будет принимать. Надо его немножко еще развернуть. По-другому. Во, вот так он вроде бы должен принимать. Насколько я помню, у него здесь входящее отверстие. А вот это, кстати, оно не принимает почему-то. Так, ну что ж, вот так мы нашего э, Refine бота поставим. И давайте попробуем сейчас к нему подъедем. Так, а этот контейнер у нас пускай э, стоит э, здесь. Мы его будем брать по э, мере необходимости, когда, например, нужно будет вручную что-то перенести. Так, ну что ж, а это у нас будет станция погрузки и разгрузки. Так, давайте попробуем подъедем сюда поближе. Так, так, так. Я специально не стал делать широкую колесную базу, чтобы нам можно было максимально близко, близко подъехать вот к этому refined боту И он нас начал забирать а, наши части. Да, друзья, черт возьми, работает. Вот мы подъехали максимально близко и смотрим, достает ли он. Так, смотрим. Ага, достает. Достает, все отлично, друзья, работает То есть мы даже вот сюда, смотрите, подъехали Не совсем полностью, не совсем плотно Но все равно а, наш рефайн Bot достает Можно, кстати, даже еще поближе подъехать Сейчас я немножко перепаркуюсь а Подъеду вот сюда, вот, давай, давай, давай И задним ходом как-нибудь мы попробуем наш контейнер поставим еще ближе Так, не получается, еще ближе Еще ближе не получается Но он, кстати, и отсюда тоже достает Поэтому слишком близко и слишком в упор Делать не обязательно Нам достаточно даже стоять просто здесь И он спокойненько достает И перерабатывает Так, ну что ж, пока наш этот бот перерабатывает Мы пойдемте с вами опять в лес И пойдемте с вами опять а, по а, Скребем гранит науки, так сказать Да, нам надо а, перерабатывать Нам нужно добывать, ребятки, ресурсы У нас по ресурсам пока что жесткая просадочка Не надо срочно их восполнять Кстати, вот эти вот а, растения Надо тоже собирать из них делаются красящие а, пигменты. Чем больше, тем а, лучше. Так, ну и что ж, а, здесь я уже машинку свою не эксплуатирую. Да, я тут стараюсь все просто-напросто разобрать а, вручную. Потому что у нас вот это вот наше а, средство, наша машинка с этим буром, она все-таки немножко не совсем хорошо идеально подходит для добычи. Она не может а, нормально проезжать вот уже по вот этим вот, по всем балкам, она в них просто застревает. И получается, что мы просто впустую больше горючки тратим, да, а, на вращение наших всех деталей. И огорючка, а как, как вы знаете, здесь очень ценная Поэтому я предпочту вот эти блоки а, добить уже самому а, Вручную вот этим нашим молотом раз размашистыми ударами Просто-напросто разношу все в пух и фраг. Так, отличненько Так, еще совсем немножечко осталось и наша жила, вот это вот будет полностью, а, целиком и полностью а, добыта. Но хорошо, что у нас целая куча этих самых жил здесь в округе. Есть еще будет чем поживиться. Так, ну все, я, я вижу, что мы все части, каменные части здесь раз, раздолбили, да. Так, вот это, кстати, кукурузка нам тоже пригодится, надо бы ее собирать, потому что кукурузка это в перспективе у нас молочко, да. У нас бегает много коров, Всегда в округе Пока что, ребят, бегает Я не знаю, как в ближайшем будущем это будет Потому что видите сами, что происходит То есть очень много злых роботов здесь развелось И они нам мешают а, жить все-таки Я надеюсь, что у нас коровки потом будут Даже если у меня всех коровок перебьют Я постараюсь привезу сюда а, новых Так, ну что ж, давайте отгоним, наверное, наше транспортное средство Обратно к себе на базу Сколько мы горючки потратили, интересно Здесь 5 осталось, кстати, было по 10 Здесь 8 ну, понятно, что у нас эта движка, мы на ней катались, поэтому она больше всего потратила, а здесь чисто мы врубали по необходимости наш бур. Да, экономично, я считаю, что да. Зритель, что ты думаешь по этому поводу? Пиши, пожалуйста, комменты. А у нас тем самым временем освободилось наше транспортное средство. Так, сколько у нас горючки? Четыре штуки осталось. Это мы пока здесь маневрировали, все истратили. Капец, короче, вот это транспортное средство у нас гораздо прожорливее получилось, чем то наши ресурсы добывающие. Так, давайте молочка немножечко хряпнем для бодрости духа. Так, сюда можно нам положить нашу кукурузку. Так, ну что ж, выдвигаемся. Так, давайте заправим наш движок. Горючка пока у нас имеется до 10 опять возможных. И выдвигаемся опять. А, но, ох, как корова, смотрите, бежит, как будто она удирает от какого-то злого робота. Да, они обычно так бегают, когда их преследуют злые роботы. Так ли это? Блин, да что ж такое-то, ребят? Что вы сповадились моих коров? Смотри, что делает этот гад, это просто варварство, варварство какое-то. Эй, варвары, а ну, хорош моих коров здесь а, убивает. Ты что, вообще припух, что ли? Это мои уже владения, частично мои. Хорош уже тут бесчинствовать. Смотрите, всех моих коров здесь, они просто-напросто перебивают... Просто суицид коровий какой-то здесь устроили. Так, секундочку. Это мы все дело решили. Вот, ребятки, то самое мясо, о котором я говорил Ну, им нужно тоже отдать должное Ведь они для меня добывают а, То самое мясцо, которое мне бы Пришлось добывать а, самому А я в итоге остаюсь Чист на руку, то есть я этих коровок Своими руками, получается, не убиваю А за это за, за, Вместо меня это делают вот эти вот самые роботы Поэтому все, что они делаются, все к лучшему Так, еще одна балочка а, Давайте ее принесем на а, переработчик Блин, черт, они какие-то тяжелые прям Я смотрю, да, эти балки да-да-да, очень-очень тяжелые Так, ну ничего, давайте принесем Кстати, этот переработчик можно прям так кормить балками Просто в рот ему закидываем И готово дело И у нас здесь где-то еще одна была сбоку Давайте тоже ее заберем не поместим в наш а, переработчик Пока что, ребятки, переработчик у нас Совсем с этим справляется Так, ну что ж, давайте еще раз нагрузим наш Наш, значит, подборщик, да И вернемся сюда а, С полным кузовом, поехали Так, в этом же мы лесу вроде бы орудовали Да, где-то у нас в этом лесу целая куча Добытых уже балок каменных и металлических. Ну, меня, в частности, интересуют металлические. Мне бы привезти все металлические сначала, а потом уже грузить каменные. Давайте так и сделаем. Так, пока что мы подъедем вот сюда и выберем, ребят, наверное, все металлические. Так, и будем вот так вот складывать. Так, раз. чистый выбор. Ой, да что ж такое? Со спины опять любители нападать, а? Ах, мы с Цикуной вечно со спины нападают в лицо-то боятся, а вот со спины всегда жди от них удара непременно тогда. Сначала мы загрузим вот эти вот балочки, они мне сейчас больше всего нужны, ведь мы хотим сейчас создать а, робота-повара, а для его постройки нам нужны вот эти вот, а, именно вот такой вот металл повышенного качества. Да, сейчас все это сгрузим, ой-ой-ой, нельзя бить транспортное средство свое, а то оно может развалиться. Да, вот такие вот эксклюзивные сначала мы погрузим, а потом реально уже переключимся на совершенно другие. Так, еще парочка, я смотрю, осталось. Да, вручную тоже приходится иногда работать, потому что... Ой, да что ж такое! А еще один подошел, а! Вот гад такой! Где ты? Куда он улетел только что? Куда его только что катапультировало? Вы видели, он только что был здесь, но теперь его... А, нет, то ли его съел мой подборщик, я не знаю, подобрал его и сразу же переработал, то ли он Куда-то телепорт. Ах ты! Так вообще, как вообще ты на меня нападаешь? Скажи мне, у вас есть какая-то суперспособность? Вы уже эволюционировали, приспособились ко мне. И вы теперь телепортируетесь как-то. Вы видите, ребятки? Они как-то очень странно себя ведут, эти стрёмные роботы. Так, это тоже нам пригодится. Мы сразу же сюда это все дело помещаем. Так, где у нас еще из высокого качества металла балки? Я думаю, что я все подобрал. Да, вроде бы все подобрал. Давайте прокатимся тогда и подберем все это дело, все остальное. Сколько у нас войдет? Поехали, поехали! Так, так, так, отлично, быстренько, ребят, забиваем полный кузов и едем а, на базу Так, секундочку, главное нам развернуться так, ну вроде, да, вроде даже вот по пересеченке, я смотрю, вот этот, вот этот наш подборщик, даже с полным набитым контейнером, он едет достаточно неплохо. Поэтому эта машинка тоже имеет место быть. Так, ну что ж, подъезжаем, как всегда, к переработчику, к нашему, пока он будет сейчас перерабатывать, мы займемся другими делами. Нам, в частности, нужно сейчас сакцентировать внимание на нашем роботе-поваре. Так, у нас складываются, нет, сюда детальки? Да, все складируется. Так, где наши блоки? Вот они наши блоки. Так, и что нам нужно, чтобы сделать а, робота-повара? Нам нужны вот такие вот блоки в количестве 50 а, штук. Так, бревно, а, а, об, обугленное бревно и а, водичка нам нужна. Так, секундочку, мясо давайте выкинем. А, мясо мы собираем где-то вот а, здесь. Да, ребят, а, кок-повар нам срочно нужен, потому что у нас заканчиваются запасы а, еды. Так, секундочку, так, нам нужно, ребятки, водичка, А ага, вот водичкой мы запаслись, у меня ее очень много, и нужны также обугленные бревна, вот у нас бревна, идем сюда и начинаем крафтить уже, да, сразу же 4 делаем. Можно, в принципе, проапгрейдить, но апгрейдить я сейчас не буду, мне эти пока уникальные киты, у меня, кстати, их достаточно немало, пригодятся для того, чтобы сделать робота Кока. Да, ребятки, эта серия будет посвящена именно созданию роботу Коку, то есть робота Кока, робота-повара, который в процессе будет снабжать нас необходимой питательной а, пищей, да. Мы ее делать будем пока что вот из этих вот а, говяжьих рулек, которых мы уже набрали 7 штук, ну... И сейчас мы скоро а, посмотрим, как будет а, робот-повар с этим справляться. Так, ну что у нас тут? Переработка идет полным ходом. Замечательно. А, здесь у нас... Это, а, не здесь, а вот здесь, вот в этом контейнере у нас уже целая куча собралась а, а, уникальных блоков, да, которые нам необходимы. Так, ты уже закончил? Ах, какой молодец! И ты робот мой крафтер! Молоток просто! Вот эти, кстати, блоки, они всегда пригодятся, поэтому делаем по максимуму, пока у нас есть вот эти вот обугленные а, бревна и насколько возможно помещает себя наш а, робот-крафтер. Давайте посмотрим. Да, в принципе, у нас уже достаточно ресурсов, а, чтобы заказать робота-повара. Давайте уже пойдем и его закажем с нетерпением. Я ждал этого момента давным-давно. Я, ребят, хотел сделать что-то новенькое. И, пожалуй... Ох, 10 нужно китов. Ничего себе. А у меня только 5 с собой. Так, давайте сейчас возьмем. Ну, ребятки, у меня все-таки киты эти есть. Я их специально храню вот здесь Вот, так, нет, не здесь, а вот тут Вот, да, есть, ребятки, у меня 10 китов Накопил, так сказать, я за все время нахождения здесь уже, да, достаточное количество Так, ну что ж, подходим сюда И все, у нас ресурсов достаточно Заказываем робота Кока, робота-повара Сейчас посмотрим, каким же образом он для нас будет крафтить нашу еду Так, ну что ж, давай, появись уже Появись, дорогой ты наш робот-повар Вот он, появляется и сразу же лицом вниз Ну как так-то, родной? Как так-то? Я думал, у тебя будет более грандиозное появление, более фееричное А он сразу же, ребятки, вниз лицом упал, как будто какой-то робот у нас под шафе. Так, ну что ж, берем его, я надеюсь, его не так просто сломать И роботы, не другие, которые к нам заходят, они так просто его не сольют Так, ну что ж, куда мы тебя поставим пока, даже не знаю Может быть, мы тебя подвесим куда-нибудь вот сюда, только как-нибудь, чтобы ты смотрел на нас лицом к нам. Так можно? Нет, тебя вообще настроить? Нет, похоже, так нельзя. Так, ну что ж, значит, тогда мы тебя поставим где-нибудь... Так, ну где же мы его поставим-то? Я не знаю, ребятки. Давайте поставим рядом с нашим крафтером. Пока что у нас все боты будут стоять вот здесь. Так, как-то мы его боком поставили. Нечаянно... Ох ты! Ничего себе! Молоко, картошка, помидоры... Ну Для того, чтобы, ребятки, нам скрафтить еду Нам, оказывается, нужны э, Все возможные э, Овощи и фрукты да. Смотрите, Для бургера э, Для пиццы, э, молоко Картошка-то у меня есть, а вот помидор с помидорами Проблема, надо их выращивать Так, ну что ж, повар, я думал, ты мне сразу что-нибудь сможешь Сготовить, а оказывается Тебе сначала нужно принести Что-то ценное, чтобы ты сготовил для меня Что-то хорошее, да, я тебя понял, братишка Да, сейчас будем мы, значит, это все делать Сказать, так, пока постой, ты, наверное у нас а, вот здесь где-нибудь, да, а, на а, видном а, месте. Ну, а мы пойдем сейчас искать тогда необходимые а, ресурсы. В моем ящике, конечно же, есть морковка, есть вот эти вот коровьи руки, но нету, ребятки. Молоко тоже есть, помидор у нас нет. А, у нас нет также... А, вот так, картошка у нас, кстати, есть. Помидор не хватает. Так, здесь нужна свё свекла и морковка, а здесь нужна свекла и, ну, в принципе, то же самое практически, что и здесь. А, здесь нужна свекла, помидоры, молочко и... Свиная говяжья рулька Так, ты не кипишуй, мы тебе обязательно Ресурсы все необходимые принесем Со временем Ну что ж, а ресурсы для этого бота Для этого робота-повара мы уже будем Таскать, ребятки, в процессе Как он весело, как он весело ребятки Орудует своей вот этой вот своим Духовым шкафом А, ребятки, ресурсы для этого робота мы уже будем приносить В следующих наших сериях по выживанию В скраб-механик Ну что ж, давайте наберем, ребят, на эту серию Хотя бы 500 просмотров и 50 лайков Для того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 прощается с вами. До новых встреч, друзья!